Дорогие друзья, сегодня у нас щука с картошкой пюре. Приехал я с рыбалки, привез жене вот таких двух щучек с морозилки достали. Приехал с рыбалки сил не было уже почистить, сейчас почищу щучку и жена пожарит с картошечкой, ребята. Сейчас посмотрим, есть ли в щуке кре Икра то есть? Мне даже интересно. Так. Сначала надо ее, короче, чешую с нее снять. Все в связи. Так, заткнуть надо это. По идее, рыбу, когда мы вот поймали, ее надо сразу, как бы с рыбалки приехали, надо ее сразу чешую снять, почистить. Ну, честно, реально просто сил не было. А на следующий день я уже поехал на работу. В общем, сейчас, ребятки. Здесь уже чуют. Что-то здесь не то. Сейчас, ребятки, почищу и включимся. Лежит уже на столе. Готовая. Иди сюда. Так, ребятки, лайфхак, чтоб чешуя, короче, ребята, показывай сюда. Чтобы чешуя, короче, не летала у вас по всей фигне, короче. Просто набирайте воды. По всей кухне, только да, в раковине. Да. И под воду. И под водой вот так очистите Тогда чешуя у вас не будет по всем стенкам. И жена на вас потом орать не будет. Да, жена? Какой лайфхак. Так, ребятки, ну что, все, щучку мы побрили. Сейчас будем ее скрывать. Плиту засрали. Раковину засрали. Ну, есть жена, она вберет. Даже на. Моя миссия выполнена. Не до конца. Так. А вот они лежат. Мазочек возьму. Так, ну что, голову нам не надо. Голову мы отдать. Уху будешь что ли? Я не буду я уху делать. О -о -о -о. почему ты уху делаешь? Ну, Кому? Курица Мадаш. Сумасшедший сошел. И все. Ага, сейчас. Ну, да. Отпиливаю сразу голову, потому что он уже орет у тебя, видишь? Где он идет то как лезет. Йорик, нам самим мало. А вот и икра. Покажу. Я обхожу Мороже тебя. Я обхожу тебя. Ой, прелесть. Ну и что? Плохо? Ну, она сейчас отморозится, ее можно подсолить. Подсолить и засолим. Так, надо какую-то ну сюда положи, она не разваливается. орик! Рыжий! Безобразник! Ну и край еще не сформировалась, такая она еще. Ну почему вон она, ты порвала ее, смотри она? Ну она еще не такая. Но можно ее подсолить. Так. Ну, что-то не до конца не достал ее. Чего? Да, что-то ее там оставили. Да тут ничего нет уже, все тут вон. Вот. Так, это тоже поджарим, вкусненькое. Да что вы говорите. Да. Самое главное, чтобы это не разрезать. Ага, Сразу его. Вот это я. Так, ну все. Это тоже надо убрать. Ножом. Зачем ножом есть палец? Угу. Оп. Оп, и все. вот это все, ребята, черноту надо убрать будет. Сейчас промыть. Ну Это снова упадешь в раковину Да, чтоб не горчило. Ну это можно кусочками нарезать, и а потом уже промыть. Сейчас нарежешь кусочками. Следующий бери. Что тут у нас? Угадывайте кто? Пишите комментарии, кто это? Самец или самка? А я знаю, что это самец. Он знает по половому признаку. Ну это молоким он тому рыжему. На. в краешку. Счастливый. Так, ну что, опять печеночку. Желчь. Желчь там осталась. Желчь тут нет. Так, это все режиму Палец. Желудки, кстати, пустые, ребят. А нет, тут что-то есть. Интересно, чем она там питается в этом озере, где мы были? По-моему, ничего нет. Ну, Что-то вот есть, но уже переваренное. И тут, а, и тут, а тут вообще пусто. А тут вообще. Голодная щука-то была. Вы не успели рыбку покормить. Ну да. Ну, в общем, сейчас то же самое проделаем, тоже. Вот Это кровь обязательно. Уже съел? Ничего себе ты! Кровь обязательно дай снимайся. ему ну, на тарелку сейчас положим потом не на пол ну подожди сейчас мисочку да голодный у нас котейкин что голову тоже Нет, голову не не на не надо не голову надо на улице, а то он сейчас по всей комнате будет сейчас короче не будем пока ее мыть сразу ее нарежу кусочками а потом кусочки по моему когда жена ракую оторвет так ну что погнали Ой, щуки мы сколько уже за ней ели -то с тобой? Год. Год, да. Ну как в последний раз я, наверное, ходил. Потому что у нас папа бессовестный. Ну, другую-то рыбу ты ела. Другую-то ела ещ. Щуку я мы не ели. Ну щуку я всегда была, только на, по первому льду. Зимой, короче. А то свинина достала. Который. Какая сценья Свинья куда-то у нас мясо съела. Оставила тебя только сало. А хвостик, наверное, можешь положить сюда. Ну стол не пачкай. Сразу отрежу, чтобы места меньше Сковородки занимали Да, да. да сделай его вот так раздельно попало Ну что ты там Попала куда-то Вот это я люблю Так. На, вот сюда Ты чего? Ну, надо ну что ну потом промоем Ладно, что он сто лет разводить, бардак. Че, я так и ну, оставлю, а эти так оставь. Что ты их будешь резать-то, смысл? Плавники. Плавники, да, убери. А то они только это, жгутся. Ну, ты да. побольше схвати. Нормально, там самый цинус. Тёша. У меня щучка жареная, я давно не ехал. Нажали, нажали пюрешечка, да? Так, иди-ка сюда. блин к тебе хвост. Красавец. Красавец. ты так ну порезал. Да. Режь равнее, что ты куски, какие кривые делаешь. О, филет, смотри, прям какое. Ну да, это дикая рыба. Он хрюкает, хрякает, хрякает. Что съедобная рыжи? Съедобная. Еще бы не такую рыбу есть. Ну потом Досочку ребят подложил, чтобы скатит мне это. Сейчас напишите там комментариев прям по столу худачь уже ее видно, как ты газеты расфигачивать. Лли, А ч я должна убирать рак? Ну сейчас пойдешь руки мочи сделать. Чего? Ты Совсем же... от рук отбилась. Ну Сейчас больше жарить. Сходи поймай, почисти. <таспалин> Еще и пожарить тебе. И раковину помыть. Ребята, за кадром так и будет. <_ explicar> Пополам. Voilà, Отвлекла <тебя>. <_ interrupted> Ну что, все, ребятушки. Рыбушку я почистил, помыл. Все. И Жена будет сейчас ее готовить. Ты будешь чувак, на муке зай? Оставить писал. Нормально все. Ты сама мне сказала почистить, я почистил, помыть я помыл, все. Твое дело пожарить и скушать. Ну могу я скушать. А ты можешь не кушать. Ты поедешь к другу в Нижний Новгород. Ну и? Там покушаешь. Ага. Такая щучка, ребят. Ребята, налили масло. Сейчас разогреем. У меня лайфхак лучше, чем у мужа. Берем пакетик, засыпаем муку, солим. И кидаем туда рыбку. Перемешиваем. Всё. И посуда грязная нет И вот так Потише Еще вилкой можно, чтобы руки не пачкать Ну это пожелание мужа не разогрелась она уже начинает Позориться Что я потом буду Класть совсем разогреть Чтобы меня тут забрызгало что вот так вот Интересно, сколько у нас уместится сюда штучек? Да, видно. Я думаю, не больше шести. А, да, спасибо кстати. всем, кто откликнулся. Огромное всем спасибо. Ты расскажи, что хоть на каком уровне-то что ты -то Сейчас оно хотеть. дело у следователи. Завтра буду разговаривать. Что там? Я еще пока даже толку. уже сколько недель прошло? Это две, наверное. Три. На одиннадцатый день мое дело сначала отнесли в прокуратуру, а потом его отдали на одиннадцатый день. Нет, не на одиннадцатый, подожди. На одиннадцатый у меня завели головное дело. На одиннадцатый день отнесли в прокуратуру. Ну и сколько уместилось? Угу. Посчитай. Ну, короче, завтра тебе скажут. Или а еще зав... ждать? Нет, как? завтра я не знаю, что мне скажут, но завтра к следователю пойду. Что-то долго они все тянут. Ну, что же я могу поделать? Как мне сказали, я еще малой крови обошлась. Но это мало кровь для многодетной семьи. Да, конечно. В этот год он какой-то год неудачный. У всех похоже. в этой Ну да, там кто не знает, ребята, там есть видео, потом посмотрите mm. на канал. Здесь ссылочка вот. вот а. <как> Со Сбербанка там, короче, проблемы были. Mm -hmm. Так, ну что, сейчас начинает все жариться. Да. Mm -hmm. Картошку-то начистил уже. Сейчас еще чуть-чуть не, не, не хватило. Больно мало. Угу. Так. Ну ладненько, что жена сейчас все сделает. А я потом сниму вам, покажу, что получилось. И поведем дегустацию. Да, ну, как в прошлый раз. Дегустация да. всей семьей. Да. Так что, да. ребят, не переключайтесь. И будем мы провожать папу. Куда? Я бак только в среду я... Так, ну ладненько, ребят, не переключаемся. Да. Ребят, вот такая вот рыбка получается у нас. Зажаристая. Сейчас еще вот партия стоит. И еще чуть-чуть тарелочки. Сейчас будем пробовать. Так, ну ч, жена тут, смотри, уже картошечку фигарит. Пюрешечка будет. Рыбка уже пожарена. Сейчас будем дегустировать. Ну, конечно, не а жена что не будет дегустировать? А вдруг ты мне что-нибудь там подсыпала, а? В рыбу? Ну, в картошку. Сам собственно. же делал. В Картошка что тут можно <с сделать? Ну что не сделаешь. Печально. Да. Ты наверное пока готовила уже попробовала. Конечно. Ну, конечно ну косточки да вот за не было бы косточек вообще кости как mm -hmm. там Вкусно, как да. вот такая ребята щучка получилась сейчас попробуем продегустируем М -м -м -м. Yeah. ладно ребятушки на, на этой ноте мы прощаемся с вами приятного вам аппетита если там кушаете смотрите наши видосики всем покедово ждите следующих видео в следующем видео уже рыбалка с Новгорода будет. Всем пока.